Друзья, привет! И сегодня у нас на обзоре долгожданный Zhiyun Crane 2. Так, наконец-то мы заполучили эти долгожданные стабилизаторы. Прежде чем начать его распаковку и обзор, давайте окончательно разберемся по названиям. До этого у нас был Zhiyun, затем его немножко модифицировали, и он стал Zhiyun V2. То есть, первый Zhiyun второй версии, а это у нас полноценный Zhiyun 2. Не знаю почему компания сделала именно так. На мой взгляд, логичнее было бы назвать его, например, Zhiyun Pro. Все-таки игрушка такая довольно серьезная. Итак, давайте перейдем к распаковке. В белой коробке нас ждет вот такой вот футуристичный кейс. В отличие от предыдущего джиуна, который шел в пластиковом кейсе, здесь полужесткий на молнии. Если честно, старый мне нравится немножко больше. Но зато посмотрите на вот этот кейс. Посмотря на него, что вы ожидаете в нем увидеть? Небось, какую-нибудь инопланетную пушку или какой-нибудь кусок экзоскелета. Чем в принципе частично джиюн Крейн и является. Давайте его откроем. И по комплектации у нас без сюрпризов конверт с документами и инструкцией. Аккумуляторы теперь у нас формата 18650. Очень хороший формат. Найти их можно в большом количестве, за недорого и очень легко. В комплекте у нас. Три штуки и все три аккумулятора пойдут у нас в ручку. Зарядка под аккумуляторы на три штуки заряжается через micro USB Далее, давайте достанем сам стабилизатор. Поскольку новый стабилизатор выдерживает аж до 3 килограмм и 200 грамм, он, конечно, стал заметно больше. Но рассмотрим мы его чуть-чуть попозже. Сразу же бросается в глаза, это полностью переработанная часть с управлением, а также наличие экранчика. А из части с моторами все примерно так же. В этой части самым главным изменением подверглась площадка. Теперь это наконец-то долгожданный аналог стандарта Манфрота 501 и 701 площадок. Теперь вам не надо будет переделывать площадку, которая шла вместе с g на ваш любимый стандарт Манфрота. А теперь все сразу идет в комплекте, и вы можете с одной площадкой перекидывать его со стабилизатора, на штатив, на монопод, на слайдер, да куда угодно его можно будет переставить. Тот же самый нам уже знакомый Lens Support. Lens Support вам понадобится не только для того, чтобы поддержать объектив, который, например, находится на переходнике, например, на камере Sony, либо Panasonic, но также я советую его одевать всегда, даже если вы снимаете на камеру с родной оптикой, просто для того, чтобы площадка и камера друг от друга никуда не ходили, так как, когда вы прикручиваете только винтом, у вас только одно крепление, а здесь второе. И камера на площадке не будет елозить. В остальном все просто стало больше. А стал все так же симпатично, полностью металл, Местами резина. Остальное все так же прекрасно сделано, все полностью из алюминия. Нареканий по сборке, покраски, по подгонке деталей у меня вообще никаких нет. Все просто идеально. Дальше. Мини-штатив. На удивление сделан он тоже из металла. Вот такой вот он. Довольно большой, удобный. Давайте его прикрутим. И поставим стабилизатор на видное место. Потрясающий штатив. А когда он складывается, он довольно натурально продолжает. И упрощая работу, если вы хотите держать его двумя руками. А вы захотите держать весь этот вес двумя руками. И последним у нас спрятался вот такой вот маленький чехольчик. В нем у нас провода. В комплекте у нас идут провода для того чтобы подключать стабилизатор к камерам. Итак, что у нас есть в комплекте? Шнур для подключения Кеннона. Шнур для подключения Панасоников. GH5, GH4. Пожалуйста, подключаем. Шнур для подключения Sony. Сегодня мы семерки, шеститысячные, девятку подключаем этим шнуром. Еще один для Кеннонов. Это для... Canon M с разъемом micro USB и последний зарядный шнур USB на micro USB, а также для подключения к стабилизатору и его перепрошивки. Все это вот в таком вот миленьком маленьком удобном чехле не теряем. Шнур под Canon мы не убираем, он нам еще понадобится. Больше ничего в кейсе нету, да и ничего нам больше и не надо. Закрываем, отставляем. Если с другими стабилизаторами вас смущало и вы думали, с какой же стороны должна быть вот это вот плечо моторов, в этот раз добрые китайцы позаботились о нас и прилепили наклеечку со стрелочкой, в какую сторону должно быть повернуто это плечо. Итак, что же по поддержке по камерам? Максимально полностью этот стабилизатор поддерживает камеры Canon. То я имею в виду? Подключая камеру через шнур к стабилизатору на ручке стабилизатора, вы для, на камерах Canon сможете управлять полностью настройками. Это настройки экспозиции, выдержка, диафрагмы и ISO. Также можно выставить поправку экспозиции, если вы работаете в каком-то автоматическом либо полуавтоматическом режиме. И самое главное, это фокусировка. Для этого у нас есть здесь вот такое вот большое кольцо, в мы сможем крутить фокусировку в автофокусных объективах Canon. Естественно, максимально хорошо это будет работать в современных новых объективах с ультразвуковым мотором. Что же с остальными камерами Sony, Panasonic и Nikon? Там у нас есть возможность начинать запись, делать фотографии. Но, например, у камер Sony, которые с электронным мотором зумирования, мы сможем зумироваться через ручку. Но в остальном мы сможем только начинать делать фотографии. Итак, давайте прикрутим наш старенький Canon и посмотрим, как с ним все это будет работать. Перед включением мы обязательно настраиваем стабилизатор. Делается это абсолютно так же, как со всеми остальными стабилизаторами. На всех возможных этапах мы стараемся сделать так, чтобы камера была сбалансирована до включения. Проверяем это тем, что она сама по себе никуда не заваливается. И если мы направляем камеру в какую-то другую сторону, она остается смотреть именно в ту сторону, в которую мы ее повернули. Они а не возвращается в какое-то свое произвольное место. Вот примерно вот так. Также не забываем про последнюю ось и так чуть-чуть подстроим ее готово как вы заметили вот этот штативчик очень сильно помогает нам в настройке да и просто руки отдыхают итак для подключения камеры вот здесь вот в последнем моторе у нас есть отверстие под micro USB. после того как мы все подключили все собрали, вставляем аккумуляторы. Аккумуляторы по традиции у нас в ручке. От всех под аккумуляторы, пожалуй, единственное место, там где пластик в этой рукоят. Ну что ж, давайте включим стабилизатор. На экранчике загорается приветственный логотип G-UNA, и он у нас сразу же определил камеру и уже сразу же показывает мне настройки нашей камеры. Итак, как вы видите все прекрасно работает из коробки также еще интересным нововведением стало то что при отключении стабилизатора моторы не моментально обрубаются, и ваша камера куда-то начинает заваливаться и не дай бог ударится объективом а моторы расслабляются плавно и вы всегда успеете поймать вашу камеру но если ваша камера Отстабилизировано до включения нормально, то в принципе после выключения ваша камера и останется на месте в горизонте. Также экранчик еще удобен тем, что он всегда здесь показывает режим, в котором вы работаете. По умолчанию включается режим слежения по оси вращения влево-вправо, панорамирование, а наклоны вверх-вниз заблокированы. Все очень приятно и плавно работает. Итак, давайте посмотрим повнимательней на блок управления. Также не забывайте ставить пальцы вверх, если вам все понравилось, либо пальцы вниз, если вам было скучно, вы не досмотрели, либо вам что-то не понравилось. А также не забывайте, если вам все понравилось, ставить колокольчик и не пропускать наши следующие обзоры и новости. На ручке у нас есть четырехпозиционный джойстик для управления влево-вправо. У нас есть кнопка включения, она же старт-стоп записи, кнопка переключения режимов и новое колесо для управления камерой и переходами в меню. Помимо кольца, которое может также быть и кнопками влево, вправо, вверх, вниз, также у нас есть и центральная кнопка. Ну и самое заметное, это у нас кольцо, которое отвечает за фокусировку. А под резиновыми заглушками сбоку порт microUSB для перепрошивки либо зарядки стадикам и а также выход на 8 вольт для того чтобы заряжать ваши камеры то есть еще одним проводу можно кинуть в камеру это поддерживается только для камер sony вы правильно с этим можете еще и питать свою камеру от аккумуляторов которые находятся в ручке а напомню что Аккумуляторов в ручке хватает аж на 18 часов работы стабилизатора. Итак, давайте перейдем к быстрому просмотру режимов стабилизатора. Здесь осталось все так же: у нас есть режим полной блокировки по всем осям. Вот так вот прекрасно это работает. Режим слежения панорамирования, то есть наши все повороты влево-вправо ручкой. Стабилизатор будет отрабатывать. Что самое интересное, если мы вращаем медленно, то и поворот очень плавный, а если резко, то камера подстраивается и плавно дорабатывает быстро наше движение. И также плавно их заканчивает. Картинка выглядит очень плавно и мягко. Двойное нажатие мы переходим в режим полного слежения. В этом режиме мы можем наклоняться влево, вправо, вверх, вниз. А также четырехпозиционным джойстиком мы можем наклоняться вот так вот влево и вправо для того, чтобы создавать интересные пролеты с изменением горизонта. Тройное нажатие мы переходим в режим селфи. Повторное тройное нажатие возвращает ее на место. Продолжительное удержание кнопки режима включает наши моторы. Допустим, если вам надо что-то переключить, что-то поправить, прозумировать, поменять объектив, вы не обязательно полностью выключать стабилизатор, достаточно отключить только моторы. Таким же долгим нажатием возвращаем наш стабилизатор к жизни. Также в режимах джойстика мы можем и подправлять положение нашей камеры. Но помимо джойстика мы это можем сделать и руками. Например, вверх-вниз мы можем вот так вот взять, направить камеру, и она запоминает это положение. Давайте вернем ее в горизонтальное положение. Очень легко, понятно и интуитивно. Теперь давайте перейдем к управлению камерой. Вот сюда вниз нажимаем меню, выбираем третий пункт камеры, направо, ищем в списке Canon, нажимаем еще раз направо и налево, налево уходим из меню. Он нам должен показывать все настройки, которые у нас включены на камере. Первым идет диафрагма, в данный момент это 3,5 Выдержка 1.5, ISO 400 и поправку в экспозицию, если вы используете какой-то автоматический режим. У меня стоит в ручном режиме, поэтому все будем настраивать мы сами руками. Итак, вот, например, диафрагма, чтобы я поменять мы крутим колесиком. И камера тут же откликается и меняется настройки у себя. Также можем поменять выдержку, светочувствительность и поправку экспозицию мы трогать не будем. Дальше. Кольцо фокусировки. Чувствительность этого кольца можно выставить также в меню. Это первый пункт «Чувствительность». Слабая, средняя и высокая. Я бы рекомендовал оставить медленную. Для большинства случаев она подойдет. Возвращаемся налево в меню. Также в меню вторым пунктом идет выставление силы моторов. Сейчас стоит слабый уровень мощности, потому что камера довольно легкая. Но если у вас камера ближе к двум кг, то я рекомендую вам поставить, рекомендую вам поставить высокую силу моторов. Но не забывайте, если вы потом поставили что-то легкое, вернуть на слабый уровень, иначе ваш стабилизатор будет вести себя немножко неадекватно, его будет трясти. Ничего, ни к чему хорошему этого не приведет. Помимо этого у нас есть калибровка, выставление углов. Это если вам нужна точная корректировка моторов, наклонов и заваливания, идет возможность реверсировать джойстики, либо колесо. и Последний пункт о стабилизаторе. Здесь у нас показывается название стабилизатора и версия прошивки. На этом меню заканчивается. Ничего лишнего здесь нет. Здесь все нужное. Все остальное вы можете найти в приложении для этого трех всего стабилизатора. Также по управлению на колесе, нажав наверх, мы включаем и выключаем Live View на камере. Центральной кнопкой мы можем сделать фотографию а красной кнопкой мы включаем режим записи видео. Очень быстренько пробежимся по приложению. Приложение для GUN оно одно для всех. Для этого мы просто-напросто в него заходим. На начальном экране мы находим GUN Crane 2. Нажимаем «Соединиться». Соединяемся мы по Bluetooth. Недолго ждем. Подсоединяемся. К сожалению, сразу же на стартовом экране нам предлагают снимать почему-то видео и фото с телефона. Откликается довольно хорошо. Единственное, надо немножко в настройках поковыряться, для того, чтобы старт движения был чуть-чуть помягче. Снизу слева нажимаем на шестеренку и попадаем в настройки. Настроек здесь не так много, но у нас есть тут настройки моторов, калибровка. Нас здесь больше интересует настройка моторов. Здесь мы выбираем для моторов скорость. Все выставленные настройки можно сохранить в специализированный профиль и потом его загрузить. В основном приложение перегружено настройками, если вы снимаете на телефон, который вы поставили на стабилизатор. Но также вам это понадобится, если вы поставите стабилизатор в горячий башмак на камере и будете использовать его для режима слежения. Это тогда, когда ваш смартфон отслеживает ваше лицо и управляет стабилизатором для того, чтобы держать ваше лицо в кадре. В остальных случаях приложение вам понадобится исключительно для дистанционного управления, либо тонкой подстройки моторов. Для того, чтобы проверить грузоподъемность стабилизатора, я сюда нацепил полнокадровую зеркалку с довольно тяжелым штатным объективом с диафрагмой 2.8, для того, чтобы проверить, как поведет себя стабилизатор под нагрузкой. Здесь, конечно, не 3 килограмма, но здесь чуть больше 2 если стабилизатор будет адекватно работать с таким весом и с такой балансировкой, то практически с любой нормальной камерой он будет работать прекрасно. Можно будет совершенно спокойно брать как-нибудь 5D Mark 4, цеплять на него 2470 и идти снимать, не боясь за стабилизатор. Итак, включили. Работает он плавно, нигде ничего не вибрирует. Не забудьте в меню поставить силу моторов на максимум для того, чтобы подсказать моторам, что у вас тяжелая камера и надо использовать всю мощность моторов для работы. Давайте попробуем перейти в нижний режим. Попробуем другие режимы. ощущением это первый стабилизатор в моих руках который из нижнего в верхний режим переходит без каких-либо рывков и пожалуй это единственный стабилизатор с которым я бы был готов это сделать во время съемки -так, режим полной блокировки Давайте, используя вот такой вот набор, попробуем пройтись по нашей парковке и посмотреть, как она работает в реальных условиях. Хочется подвести итоги по долгожданному June Crane 2. Я с уверенностью хочу сказать, что это убийца всех остальных стабилизаторов, потому что здесь есть практически все, все, что вам нужно. Здесь есть большая грузоподъемность, все необходимые функции, шикарнейшая сборка, воров новых функций, таких как управление камерой, управление камерой и фокусировка для канонов, штативчик. Из металла, Манфродская площадка, неплохой кейс и довольно приятная цена. Я не знаю, на что здесь можно пожаловаться. На фокусировку, ну, к сожалению, такие реалии сегодняшних камер. Как говорят сами производители, фокусировка такая, потому что именно у Canon максимально электронно переключаемая фокусировка. У остальных компаний в объективах все-таки это идет немножко другим способом. Но для владельцев других камер они придумали очень интересный финт. Дистанционная управляемость с этого колеса. Механический фокус, который будет крепиться в горячий башмак на камере, прислоняться к кольцу фокусировки на вашем объективе и вы будете фокус объектива физически крутить, используя вот это вот колечко. Но купить это надо будет дополнительно позже. Также позже выйдут двойные ручки. Как только они к нам придут, мы обязательно сделаем на них обзор. А пока что, если вы все еще снимаете видео на Canon на какую-то большую камеру типа 5D Mark III, 5D Mark IV. А есть люди, которые еще и на Canon единички снимают видео. Поэтому бегите быстрее, покупайте новые g Zhiyun. Они вас порадуют просто безумно. Вы будете их любить и снимать со стабилизатором даже там, где это, в принципе, не так уж и надо было. Просто потому, что вам это будет просто в кайф. А я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели и послушали мой обзор на Zhiyun Crane 2. Я надеюсь, вам понравилось. я ничего не упустил. Не забывайте писать нам в комментарии пожелания и замечания. А также приходите к нам в гости потестировать, посмотреть, покрутить Джин Crane 2, либо заказать его через наш сайт. А я с вами прощаюсь. Счастливо!